Воскресе. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живот. Смерть поправ, Иисус в ограде Живот даровал. И нам даровал на Живот вечный, Поклоняемся Его, и, и дневному воскресенью. Ура! Христос воскрес! Спасибо за участие!